Государственная э, финансовая инспекция Харьковской области, Владислав Калиников, первый заместитель начальника, о тех проверках, которые э, проведены, о подведении каких-то итогов э, за отчетный период, если можно, подробнее, и потом мы перейдем к вопросам. Хорошо. В текущем году финансовая инспекция в Харьковской области полгода уже существовала текущая, функции, которые на законодательство. Некоторые были проблемы в том полуде прошлого года, вы знаете, это было связано с недостаточным финансированием наших органов, но благодаря усилиям руководства нашей службы и кабинету министра, финансирование полностью восстановлены, и мы имеем возможность осуществлять те функции, предусмотренные законом по национальному, экономному использованию денежных средств нашим подконтрольным объектом. Очевидно, вот такой достаточно интересный вопрос для, для наших граждан. каким образом мы осуществляем отбор объектов, например. Если в предыдущие годы мы приходили на проверки через определенное количество лет, хотя на законодательном уровне... Интервал не было, но по, по той методике, которую уже стоящая организация нам определяла, например, те же сельские советы выходили там с интервалом три года. Ну и отчасти, наверное, это такая была нерациональная позиция, нерациональная в той части, что достаточно неэкономно мы и свои денежные средства расходовали на заработную плату сотрудников, поскольку Выполняя такую формальность по периодичности ревизий, мы выходили на объект, и по сути и результаты были незначительные, поскольку финансирование тех или иных объектов незначительно. И что называется почти в холостую работу. Последние годы введено несколько иной подход по определению тех или иных объектов, которые мы включаем в план на основании так называемого, риска ориентированного подхода, который включает в себя сбор информации наверное, вот о те финансовых потоках, которые направляются на объект, ее анализ, э, факты отчуждения имущества. Если они были, то, естественно, как один из рисков, мы включаем методику определения того объекта, включение в план информацию правоохранительных органов и так далее. Таким образом, набирается необходимая сумма балла, и только лишь по результатам рассмотрения подобной информации мы правим включить объект. Но, безусловно, это дало свои плоды, поскольку если раньше так называемая малорезультативная проверка у нас определялась в виде 10 тысяч гривен установленных нарушений, то... В настоящее время меньше 100 тысяч гривен, выявленных нарушений, но по своей внутренней, ведомственной определению, мы уже считаем малозначительными. Как правило, у нас таких проверок. Мы свидетельно осуществляем в виде нескольких контрольных мероприятий. Это финансовый аудит более мягкая форма финансового контроля, которая заключается в том, что наши сотрудники, выходя на объект контроля, оценивают управленческую деятельность руководителя объекта и таким образом определяют, эффективно либо неэффективно управляется данное предприятие. В настоящий период, на сегодняшний день, таким такой формой проверок было произведено 6 государственных аудитов финансов. По таким предприятиям Харьковские казенные экспериментальный протезно ортопедическое предприятие, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергостар», ПАД «Хартрон», научно-исследовательский технологический институт приборостроения, Харьковское бригадное конструкторское бюро и Харковский машиностроительный завод. В результате всего было выявлено неэффективное использование денежных средств 88 миллионов. С целью предупреждения финансовых нарушений существует иная форма нашей работы в виде так называемого операционного аудитория. Определяется капитал каких-то перечень объектов, на которых мы проводим операционную деятельность, которая заключается в том, что наши сотрудники находясь непосредственно на объекте контроля ежедневно контролируют, проверяют те платежи, которые намерены осуществить предприятие. В случае выявления каких-то рисковых платежей, которые не могут достаточно объективно дать картину о прозрачности той или иной хозяйственной операции. В этом случае наши ревизоры составляют соответствующий документ, справку, которая рекомендует платежи не отсуществлять. Как правило, предприятия соглашаются с нашей позицией. И таким образом, в начале года было предупреждено порядка 15 миллионов подобных платежей. Операции подобные. Контролируются нами на таких предприятиях, как Тюрбарата, Шебринка, Газ, добыча, Округ-Пургаз, трансгаз и Южная Железная Дорога. Ну и конечно же, основной формой нашего контроля является ревизия. Сначала года проведено 107 подобных мероприятий, на которых на организован. 12 миллиардов гривен. Финансовые нарушения в ходе этих мероприятий выявлены на 92 объектов, на 91 предприятии, на объекте контроля. Основной показатель, который мы анализировали в ходе вывода ревизий, это те нарушения, которые непосредственно привели к незаконному использованию денежных средств. Так, установлено нарушения на 90-х объектах на сумму 336 миллионов гривен, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. В том числе незаконные расходы ресурсов на сумму 269 миллионов, недостачи на 29 миллионов, нецелевые расходы ресурсов. На семи объектов на 10 миллионов недополученных ресурсов на 26 миллионов. И кроме этого выведены нарушения, которые не привели до таких трат на 110 миллионов. Ну, это имеется в виду какие-то нарушения, связанные с нарушением бухгалтерского учета. На первый раз, взгляд, вроде бы незначительные, можно на них не обращать внимания, но тем не менее... Вот, например, такой показатель, как замерзление мучения дебиторской задолженности, то есть тех денежных средств, которые нам должны контрагенты, могут скрываться предприятиями, чтобы в дальнейшем повлечет в собой активов предприятий по истечению искового срока давности. К нами такие случаи достаточно часто выявляются соответственно, отражаются в актах ревизии. Кстати, если говорить о подобных нарушениях, то недавно прошла ревизия нашего ОБЛНР Харьковского. В целом, можно сказать, э, ну, на первый взгляд, нарушения вроде бы значительные, которые могут характеризовать работу руководства. Это порядка 12 миллионов нарушений, но если их рассмотреть, основная часть нарушений, а именно 15 миллионов приходится на нарушения предыдущих периодов, которые начинались совершаться в 2001-2002 году, и только лишь после принятия окончательного судебного 13-го решения мы агрегизовали эти денежные средства и установили нарушение, которое заключается Следующее. В 2001 году э, имела задолженность перед ОБУ Энерго ТЭЦ-2СХ. Порядка 17 миллионов. В этом же году был заключен договор уступки требований долга с коммерческой структурой, по которому коммерческая структура заправа. Требования должна была оплатить обленерго по порядка 4 миллионов. За этих 4 миллионов оплачено чуть больше миллиона. И в дальнейшем право требования было передано третьим судьбу. И одновременно обленерго в судебном порядке расторгает этот договор уступки права требования. Сама цепочка это разорвалась. Право требования ССХАРА ушло на ряд коммерческих структур, которые впоследствии путем взаимного его реализовали. И вместе с этим были утрачены активные монера, поскольку в целом договор был признан недействительным по уступке требования. На протяжении 12-13 года был, пыталась Взыскать все-таки эту задолженность ТС 2 но учитывая, что договор был расторгнут, конечно же, суды правомерно в этом отказали. Вот это говорит о том, что, на первый взгляд, незначительное такое нарушение, как мы просчитаем, не отражение дебиторской задолженности, в данном случае уступка правотребования, учет за собой достаточно значительные последствия для государственных и междейств. Ну и достаточно основной показатель нашей деятельности это вопрос возмещения, который говорит, что мы не только лишь намерены наша задача объявлять нарушения и, конечно же, их взыскивать. На сегодняшний момент из числа объявленных нарушений нами взыскано 30 миллионов гривен. Ну, ну мало, наверное, хотелось бы больше взыскать, но этому есть ряд причин. Ну, Во-первых, практика показывает, что те значительные нарушения, как я, например, привел в примерах облэнерго, лежат в рамках уже очевидного уголовного производства. В этом случае ущерб должно возмещать то или иного лицо, в которого будет обвинительный приговор. Когда суммы эти значительные и, и так скажем, варианты возмещения достаточно ограничены, и есть еще ряд нарушений, которые не позволяют нам полной мере прямым рублем взыскать эту материальную ответственность лиц, связанные с лишним начнением заработной платы. Такие факты на них устанавливаются, это либо ну, там различные может, нарушения, начиная от неправильно установленных надбавах, незаконных плачевных премий и так далее. Но кодекс закона в труде предусматривает ограниченный срок взыскания ошибочно выплаченной заработной платы, скажем так, осторожно, поскольку если нет уголовного производства, вообще то вообще это ошибка. И тогда материальная ответственность может внести только лишь виновое лицо в виде взыскания среднемесячной заработной платы. Но за счет этой разницы у нас существует процент. 9% взыскания взысканных сумм по результатам наших линии. Кроме этого у нас в виде, в виде вида контрольного мероприятия наше существует так называемая закупка, проверка государственных закупок. Ну, Во-первых, мы, безусловно, это вопрос проверяем в ходе релизии проходит отражение в актах. Но также законодатель предоставил право проводить подобные проверки путем запроса документов, например, при рассмотрении жалоб. Жалоб, ну, как правило, одного из участников, который не согласен с теми результатами торгов, которые, в которых он принимал участие. В подобных случаях мы запрашиваем документы объекты контроля, анализируем их. И э, оформляем соответствующим документам, которые рекомендуют объекту контроля, ну, как правило, расторгнуть тот или иной договор. Если он не испорнен, предприятие выполняет наши рекомендации, расторгает договоры, и подобным образом на 15 миллионов в этом году мы предупредили нарушение законодательства в этом вопросе. В виде воздействия на объекты контроля существует ну, достаточно широкий спектр, который заключается в возможности привлекать к административной ответственности в или иной за нарушение бюджетного законодательства. Таких должностных лиц нам предназначено в этом году 500 человек. Мы направляем материалы в суды для Привлечение тоже административной ответственности за ряд нарушений. Именно за нарушение порядка проведенного тендерной процедур Это полномочия судов привлекать к административной ответственности миновных лиц, которые уже допустили нарушения. В определенных случаях, если достаточно серьезные нарушения, мы извещаем вышестоящую организацию о тех или иных нарушениях, следует рекомендации расторгнуть контракт с для руководителя, который допустил эти нарушения. С начала года нами предъявлено 11 исков об выполнении по выполнению наших требований на 61 миллион. Но, к сожалению, в этом вопросе есть определенные законодательные, скажем так, коллизии, поскольку на протяжении предыдущих лет мы, определяя иски, суд административный о выполнении наших требований объектам контроля, если мы их выполнять. Суды выносили подобные решения, которые назывались контроля, совершенствовать или, или иные действия, либо взыскание сумм с подрядчиков, либо проведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством. Но в последнее время позиция Верховного Суда изменилась. Ну, отчасти она объективная. Это связано с тем, что Законодатель нам предоставил право взыскивать предприятие денежные средства. То есть мы должны обращаться в суд непосредственно на взыскании денежных средств. И поэтому если мы обращаемся к подобным о обязанности выполнить наши требования, нам отказывают. А мы же в свою очередь большой возможности с такими исками обращаться, поскольку. Нам законодатель предоставил право иски подавать о взыскании, о только лишь взыскания денежных средств в пользу бюджета. Вот у нас выпадает один сегмент этого взыскания денежных средств в пользу предприятий. И с другой стороны, учитывая такое право, которое закреплено в законе. Суд отказывает предприятиям, которые обжалуют наши действия, тоже на этом основании, так как мы не имеем права вопрос о суд не рассматривает это существует, данный вопрос отказывает предприятиям таких иск. Такая патовая ситуация, мы надеемся, что новое руководство Державной инспекции Украины несет соответствующие изменения в законодательные акты, которые таким-то образом в эту ситуацию ульт, Если говорить о направлениях, в которых Провели ревизии. ну Там достаточно системные нарушения, которые мы встречаем из объекта в объект. Я единственно остановлюсь на некоторых цифрах и ну, более яркие примеры приведу. Если говорить о сфере образования, ну, проведены 24 ревизии, которыми охвачено материальных ресурсов на 2,3 на 2 ,3 миллиарда, установлено нарушения, которые привели к утратам на 6 миллионов. Ну, например, ревизия Харьковской государственной академии физической культуры установлена нарушения на 0,6 миллиона гривен. Из них финансовые нарушения, которые привели к утратам 969 тысяч и 729 тысяч недополученных денежных средств Академии. Наибольшую сумму составляют этих необоснованных не, не расходов 86%, 834 тысячи допущенные в результате использования Академии средств общего фонда за выплату премии на убавок работников при отсутствии экономии фонда оплаты труда через нарушение необходимости такого финансового -фи -фи -фи -фи массования. Это кстати достаточно распространенное нарушение. Если говорить о бюджетном процессе, что мы знаем. Формируется бюджет, и одной из, одним из этапов распорядительной денежности является скажем, формирование бюджетного затронта, который должен быть обоснован для того, чтобы данная организация бюджетная осуществляла свою деятельность. В данном случае достаточно часто имеют место нарушения, зарушения э, такой необходимости финансирования необоснованное отключение каких-либо тех или иных расходов. И э, за счет этого формируется фонда заработная плата, которая, как правило, в конце года, в декабре, расходуется на премию сотрудников который, естественно, получается завышенный, и является одной лишь целью для того, чтобы расходовать те средства, которые были профинансированы. Ну, каким образом это осуществляется в подобных учебных заведениях? Например, мы знаем, что существует специальный фонд, который работает за счет оказания платных услуг, например, обучения студентов. Контракты. И вот этот э, специальный фонд может расходоваться на возмещение этих затрат, для предоставления подобной услуги. Но учреждение перекладывает финансовую ответственность и этот, э, все тяжесть финансирования на общий фонд, который финансируется из бюджета. И таким образом создается необходимый задел для тех или иных рифов, которые могут быть предусмотрены или не были предусмотрены бюджетным затраты. Кроме этого в этом учебном заведении была не, не включена стоимость платных услуг за проживание, штатных работников, которые содержали за счет опять же общего фонда, штатных работников общежитий которые обеспечивали обслуживание контр контрактных студентов. Установлено нарушение части начисления и премии руководству без соответствующего разрешения Министерства образования и науки. Имело место зарушения напала к штатным окладам, стоимости ремонтных работ и так далее. Социальная сфера и культура. Проведено было 23 ревизии, которыми охвачено 1,7 миллиарда гривен. Установлено нарушение на 4,6 миллиона гривен. Так, при ревизиях фонда государственного социального страхования Украины по случаю безработицы были проведены ревизии в пяти центрах занятости, Харьковский областной центр, Харьковский городской центр занятости, Либатинский городской центр занятости, Первомайский и Краснодарский. Нарушение установлено на 1,3 тысячи, то есть 1,3 миллиона. Так В Харьковском областном центре занятий установлено нарушение стоимости услуг по профессиональному обучению безработных под агрорам с, с рядом контрагентов, которые оказывали услуги по подготовке специалистов. ставки. Аналогичные нарушения установлены в других центрах. Материальное производство и финансовых услуг. Проведено три ревизии, но они достаточно объема и соответствующие показатели выявлены на этих ревизиях, поскольку он был финансирован, но был значительным. Так было проведено ревизию изменения стоит тес публичного ценьярного товарищества Центра. В ходе реализации были установлены нарушения стоимости определения выполненных работ по капитальному строительству на 56 миллионов. Так, контрагент осуществлял использование сервисного обслуживания, оборудование одном из блоков ТЭС. При этом было допущено зарушение стоимости работ на 42 миллиона. В результате не на соблюдение требований срока проведения контроля технического состояния. Но, вкратце можно сказать, что самым классным обслуживания этого блока было предусмотрено, что подобное сервисное обслуживание проводится через 50 тысяч часов работы блока. При этом, ну, кроме временного показателя работы блока, Необходимо было соответствующее оформление документов в случае, если какая-то непредвиденная ситуация происходит в виде неплановых ремонтов. В ходе проверки установлено, что подобный ремонт был проведен значительно раньше. Обоснование объект который не предоставил по необходимости проведения такого ремонта. И таким образом... Объект контроля безосновательно заплатил подрядчику 42 миллиона. Одна из значительных ревизий, проведенных в этом году, является ревизия службы автомобильных дорог Украины. Ну, это достаточно всех автомобилистов, граждан интересная всем роде недовольных состоятельных дорог, и, конечно, особое внимание Государственной финансовой инспекции Украины привлечено к тому, чтобы наиболее полно, объективно провести подобные ревизии. Хоть ревизия, в том-нибудь нарушены на 19 миллионов, часть из них связана <coughs> с завершением объема работы, неправильным применением коэффициентов подрядчиками. Ну, это такие нарушения, которые можно отнести к категории систематических, которые допускаются объектами контроля. Но есть ряд нарушений, которые присущи только Речслужбе. Например, значительные средства выделяются службой на украинском утренном содержания данных дорог. Содержание включает в себя разные виды работ, начиная от выполнения яблочного ремонта, сбора мусора, посыпка печально-солевой смеси и так далее. Ну, что нам было установлено? Что ряд работ не перечисленных, документально их выполнение не подтверждается. Ну, например, Мусора. Есть акты выполненных работ о том, что мусор собран в территории ну, достаточно значительных объектов, объемах, но кроме этого его вывоз и сдача на соответствующие мусорохранилища не подтверждается, что дает нам основание сомневаться в выполнении подобных работ. Если говорить о ямочном ремонте, то на ряде ряд подразделений службы дорог отсутствуют так называемые привязки. То есть в ходе проведения проверки достаточно сложно определить, где же эти работы выполнялись и каким образом можно проверить их полноту и качество выполнения. Там, где подобных привязок не было, соответственно, мы тоже не нашли подтверждающие документы и определили, что денежные средства без и одно из тех нарушений, которые присущи только этой организации в нашей области, это так называемый сбор песка по, по краю дороги. Выполняет служба вида родов, связанная с посылкой греча на смеси и Приход так называемого песка, необходимый для изготовления смеси, оформляется в виде того песка, который собран здоровье, ну, после зимнего периода и так далее. Но учитывая, что достаточно значительные объем этого песка декларируются, оформляются с у нас вызывают сомнения выполнения этой операции. То есть, тоже значительные суммы напределены как незаконные. Да, давайте перейдем к вопросам. Елена Львова. Прошу. Да, могу, а, у меня вопрос, во-первых, в службе автомобильных дорог за какой срок проводилась ревизия. И а, второй вопрос у меня а, по поводу ну, а, в принципе в развитии первого. Несколько лет назад, если не ошибаюсь, в 12-й -12 год были установлены аналогичные нарушения по поводу именно Песка и Закончилась эта история. Срок проверки как был 2013-2014 год. Если говорить о прошлых результатах, то эти суммы не возвращены и численности это не возвращено. А уголовное дело? Мы материал не передали в дальнейшем сумма. связанные с незаконным использованием денежных средств. Все материалы переданы прокуратура про охранительные органы, учитывая новые изменения в удобно-процессуальный кодекс, как правило, все не вносятся в единый результат реестр их расследований, поэтому с ним проблема. Кстати, если говорить о взаимодействии с охранительными органами, это во всяком случае в нашей области достаточно естественно сотрудничество имеет место, это как то мы направляем материалы в соответствующие органы, они не вносит Ну а в части дальнейшего движения связана уже с той доказательной базой, которую удается собрать в ходе средств, я так понимаю, что в этом есть определенные проблемы. Хотя такая форма доказательства заключения экспертизы, Достаточно редко экспертиза подтверждает позицию объекта контроля и, в общем-то, поддерживает выводы, возможно, в акте. на. Кроме этого, когда достаточно часто правоохранительные органы обращаются по возбужденным уголовным делам в выделении специалиста, либо проведение внеплановой а проверки. Мы выделяем соответствующего специалиста, который оформляет те или иные результаты. Я не вложатся на основу обвинения правоохранительных органов. Да, вопрос, пожалуйста, представьтесь. Информагентство Х1, Андрей Попов. Есть ли у вас информация о том, на какую процедуру приходится больше, ну, это вопрос в тему госзакупок, где больше нарушений по переговорной процедуре или конкурсным торгам? И второй вопрос, вы говорите, изменилась методология определения вот, проверок. Вот, допустим, в Харькове закупались охранные услуги для Харьковского метрополитена. Это уникальный объект. Вот, как определяется вот, цена, чтобы определить там, если не ошибаюсь, за 46 миллионов одном вот, предприятии, как определить это или заниженной, при том, что одна, одно предложение, которое было там, только на треть, только двое меньше, не было допущено до торговли. Ну, по какой причине не было допущено, как правило. Нет, не по какой причине, а вот как определить, это. Завышенная либо да. задержанная стоимость данного услуга. Есть в этом проблема определенный тоже законодательный, пробел законодательства. Достаточно часто к нам приходят заявления, неочевидно, я что может быть они обоснованы, в которых утверждается, что при проведении торгов. Та цена, по которой вы, выбран победитель, намного выше цен, которые существуют на рынке. Но вроде бы бесспорно, и должны мы это, комментировать соответствующее направление управоохранительной водой. Но, к сожалению, в этом существует сейчас проблема. Почему? Поскольку не существует методики, нам не право определять сумму ущерба на основании вы, выведения разницы между ценой победителя и той цены, которая существует на рынке. Но, насколько это обосновано делать такие заключения, это тоже достаточно серьезный вопрос, потому что проверяют ту или иную жалобу, мы, конечно же, запрашиваем документы, проводим анализ, но подобный вывод мы не можем делать в нанесении ущерба. Ну, Во-первых, как я уже сказал, нет методики, во-вторых, при закупке, ну, допустим, продуктов питания достаточно много условий, которые просто невозможно сравнивать. Это, допустим, производится закупка горни Харьков и продуктов питания учреждения образования, либо пищилки, например, определенные транспортные расходы и, и ряд еще огромных расходов, которые невозможно просто сравнить. Вынуждены и работаем в тех условиях, что мы проверяем непосредственно саму процедуру. Если в ходе процедуры не установлены нарушение, если правильно отклонен тот или иной будущий участник торгов, то мы лишены возможности описывать это как нарушение. Поэтому надо смотреть непосредственно на саму процедуру. Если есть не нарушение, тогда уже можно говорить о том, что вот это, во ничего описывает, что разница, на которую было предложение отклоненного участника, является той суммой, которая, очевидно, нерационально, как минимум, использована для подготовки. Можно еще вот такое точнее? Ну, вот смотрите, предположим, ситуация, что ориентировочная цена, вот продолгали 1000 гривен, закупили за 900 товаров, а его реальная стоимость 100 гривен. финансовая акция рассматривает это как экономию бюджета 100 гривен или как потери в 800? Мы в данном случае только лишь все. Только Это, можете... Мы, мы, да, мы да, решили да, возможности да. делать какое то вывод да. Ну и про переговорную процедуру можете ответить? Э, ну, первый мой вопрос, где больше нарушение по переговорной процедуре или... Ну, статистику мы не ведем. В основном, конечно, конкурса непосредственно проведения, поскольку там есть ряд тонкостей. Порой они могут быть формальными, в, общем, в виде. сдается пакет документов, который, допустим, пронумерован был, затем исправлен. Ну, формально тоже нарушение. Но в целом мы анализируем эти предложения и выявляем, что нет, все-таки, избранный тот участник, который предложил меньшую цену. Хотя, вот, на первый взгляд, вот это воршебный. Поэтому ну, пытаемся достаточно осторожно оценивать эти нарушения для того, чтобы сделать правильный вывод, поскольку последствия -то существенные, если говорить о восторжении договора, безут эти неправильно проведенные процедуры. Если да, город это выполнен, то я понимаю, что исполнить наши рекомендации требования почти невозможно. Еще можно? Да, Хорошо. да, да. Э -э вот по допускам. Просто в вот, есть, есть такие вот вопросы к многим закупкам именно до пробкам, то есть до 100 тысяч, которые вне этой вот процедуры конкурсной, вы как-то по сумму их проверяете? Вообще есть там больше нарушений, меньше фиксируется? Как я происходит? уже сказал, мы, к сожалению, мы их не проверяем на предмет проведения процедуры, естественно, не проверяем, а поскольку он не проверяем. а на предмет вот насколько эта цена соответствует тем ценам, которые сложились в регионе, нет методики определения. Вообще, вообще нет Есть вопросы еще? Мне нравится очень скажут, пожалуйста. А закупки со средства года уже это вы проверяете именно? А проверяли вы, как используются на ремонт дорог на трава. На ремонт дорог мы не В этом году были объединены армии на 15 миллионов. Ну, более подробную информацию если хотите, Если суть нарушений вас интересует, я вам позже предоставлю. По тарвайной и торги мы проверили, когда у них не было. И обращений, кстати, не было. Спасибо. уважаемые коллеги если нет вопросов пресс-конференция наша окончена но в частном порядке можно любое уточнение есть еще возможность Спасибо.